приветствую всех любителей видеоигр. игра под названием house или the house э, кто как потому что я не нашел the house блядь, хотя меня просили мне поиграть и я так подумал а почему бы и нет хотя бы разочек немножко понравится продолжим не понравится ну да так уж извините wake up просыпайся ну, либо вставай пиксельная игрушка поэтому не знаю понравится вам она или нет решать вам не знаю может с геймпада поиграть в нее. А чё, все, можно ходить или что? Так, двигаться на стрелочках мне уже не очень нравится, если честно. Подождите, а давайте-ка мы это самое. Ну. <какова> как его? Ну, вот этот самый подключим. Картинка есть, картинка есть, это, есть, это. Все хорошо. Геймпутик. Не, а почему бы и нет? Я, просто надеюсь, поддержка-то есть. А что, все? Никакой мне поддержки геймпада, типа? Так понял, ладно, пойдем на стрелочку, значит. Так, эм... а, о, -о, о, или можно? Нет, нельзя. На ну, елар. Не или можно? Ох ты ж, ёлышки. Опция, опция. А куда в время ты побежал? Как на А? Ух ты бля. Так, ладно, пойдем. Куколка, коробочки. <клёх> блин, чем то подавился? Представляете, прям. Прям аж не отпускает. М -м да. Здравствуй, русификатор, который я не поискал. Зачем? Кому это надо, да? Так. Moving Day. Либо сейчас будет все просто, все намного проще, и все будет намного лучше. Да какой мне этот самый? Мне, пожалуйста, английский можно? Вот так вот, да. И поехали. Ну все, поехали. Переводи. Я тебя сейчас... Во. Так, день хоулинга 99, почему 99? Ладно, с тех пор Как наступил новый год, я не могу сказать Что я проснулся или что я сплю Dice и сторинг сливаются Воедино ну, Хорошо, блин, геймпад не работает, неудобно <laughs> Я бы лучше до геймпада поиграл, если честно О, тихо-тихо-тихо-тихо Что? Тихо. Что? Что? Что? Hold shift of sprint чего, все, что ли? Спасибо за просмотр, дорогие друзья. Это было самое быстрое прохождение игры. <свят> Блин, а мне нравится. А я сейчас русский язык поищу, кстати. К сожалению, русификатора я не нашел. Искал, искал, но ничего не нашел. Значит, будем играть, исходя, из действий. Так, подождите, можно свет выключить? Так. Ага, аж музыка меняется сразу нигде ничего не добавляется, допустим. Да, ага. Так, червя на этот раз нет никакого. А если включить свет? Потом вернуться. А давайте попробуем вот так вот зайти. Он убьет нас? Тут никого нет. Но музыка прям нагнетающая. Так, призрак какой-то идет, тут двери заколачивают, допустим. Да, а что мне делать надо вообще? Ну, я могу слить унитаз. Ну, допустим. Выключить свет. Ой, нахуй. Нет, пойдем. Надо хоть с сестрички, наверное, поговорить, да? О, -о, -о, О! Так. Я ненавижу себя за это. За что? Все, что ли? Все, что ли? Это все, что ты хочешь сказать? Я хочу всего на свете. Чего ты хочешь ее на свете? Она еще ненавидит лягушек. И... Также она ненавидит этот дом. Все? Ну, в принципе, ладно. Так, подожди. Как свет включить? А, у нее лампочки не работают. Жаль. Так, ну мы уже знаем, что меня могут убить. Hold shift on sprint. А, на shift спринтовать. Допустим, это если от кого-то удирать придется. Допустим, хорошо. А! Ёб твою мать, напугали меня нахуй. Так, что ты меня хочешь спросить? Мы уже бывали здесь раньше, не так ли? Да, бывали. Так, ты обнимешь меня? Ха -ха -ха. давай. Так, и чё? А, -а, а, подожди, может быть надо было его этому червью кинуть? Так, чон там говорит, мы были, а, ну мы были здесь уже очень много лет, не так ли? Это я помню. Но это она хочет, чтобы я ее обнял, опять же таки. Ну давай. А чё дропни, может быть ее к этому к червю Сейчас так очень близко подходить не будем. Телевизор не работает. Так, ну это я помню, да. Ага, игрушка нас не спасет, понял. Жаль. Не, ну мне в принципе прикольно пока что. Пока что так неплохо. Так, надо геймпудик выключить. Я а то, что-то принес совсем забыл, работает себе здесь. Не трогает никого. Ну поехали, поехали, давай. Можно сказать, что даже каждый раз мы начинаем с нуля. Так, ну допустим. Нам сюда, потом сюда. Ага, спит С ней даже попиздеть нельзя Пока не понимаю, зачем мне shift Ну да ладно Так ну, Давайте свет выключим, ладно, что он тут гореть-то будет Так, mm -hmm. она спит Я пока не понимаю, что значит э, Хлопки по двери, если честно Так, кстати, в прошлый раз здесь дверь заколачивали Ну пойдем сюда Ага Ага Пойдем сюда. Ой, подожди. Стой! Зачем ты заколачиваешь дверь? Так, что что что ж там? Извини. Типа, извините за шумиху. А, ты голден? Я сделаю нам сэндвич. Надеюсь, ты проголодался. О, пойдем, а пойдем. А пойдем. Я, я кажется, думаю, что нам от этого сэндвича до свидули скажут. Так, кошка. Киса, надо погладить кису. Мяу. Мяу. Мяу. Мяу. Мяу. Мяу. Что-то происходит, надо сюда идти. Так. Не, давайте, почему нет? Я думаю, что нас сэндвич убьет. Да. Она, видите, что-то уже туда положила, зелененькое непонятное. Я думаю, это с концами наш этот сэндвич, это все, это конец. Клади на стол тогда что-нибудь. А, даже несколько сделай. Давай несколько. И у меня будет выбор, какой есть, какой нет. Так, я пока не понимаю, зачем мне спринт, если честно. О. цукле? Не работает цукле. Ладно. И это не работает. Ладно. Ну, открыть-закрыть понятно. Ладно, не работает пока. Ух ты, блядь. Зачем я это сделал? Сейчас, сейчас, сейчас. Так. Что вы нам расскажете? Вы встречались с ней? Глобар, она очень красивая. Релакс. А... Таби, я собираюсь стать последнего клан. Чего, блядь, кого? Ну ладно. С какой глобар, не пойму. Вы встречались с ней? Гбор. Она очень красивая Изгнанница так кто лучше Так, а теперь можно нормальную перевод Дорогой Тоби, я собираюсь стать Быстро Как я против Короче, ладно, понятно, а можно мне бутербродик-то? Ну, хоть один Так, ладно, я как-то смог взять бутылку Зачем только А, вот, что-то новенькое Что-то новенькое Я больше всего на свете люблю тебя Блять, она поскользнулась Извини, мам А если я свет выключу? Так, а если мы перезайдем? Ладно Так, у нас есть шифтик Еще есть Твою мать Мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу. Я, почему-то, так и думал, что этот дрянь разобьется, если честно. Она так шаталась. Ну, а здесь тоже свет выключим. Опа. Ключик. От чего ключики есть? Ну, пойдем вниз, ладно. Вниз не дают. Пойдем сюда. Ебать, она зомби! Че, я могу... Ага. Мамка, меня убить и... Ох, ты ж, блядь, огромная крыса! Пизда мне, блядь. Беги! Твою, сожрали твари. Так, а вот это уже поинтереснее, это уже даже очень, блядь, неожиданно. Так, а можно ли как-то предотвратить ее смерть? Ну, смотрите, с каждым разом мы просыпаемся и действуем, ну, грубо говоря, одними и теми же предметами. Как я понимаю, нам лучше всего выключать свет Давай первых. Я думаю, так у нас есть шанс спастись Не знаю, зачем здесь воду спускать Но, по крайней мере, надо найти место, где можно спрятаться Хотя бы Здесь у нас почему-то спит сестра И свет у нее не работает И разбудить ее, естественно, тоже пока нельзя Так, у нас потом матушка сейчас появится Выключим свет сразу. Пойдем вниз. Тут нас ждет огромная крыса, насколько я помню. Если мы получаем ключ, по крайней мере. Так, здесь никто не играет. Пока что. То есть это, наверное, сестра сюда пришла играть. На этом самом, на пианинке. Так, а как мне вот к этому попасть? И Кто такой? Он, может быть он подсказку мне дает, куда мне идти? Или может быть надо с... свет выключить, чтобы понять... Что это самое? Да я не хочу с тобой разговаривать. Я пришел свет А как мне тогда действовать? Подождите. Может быть, я изначально должен был... Ну, да все, отстань. Может быть, я изначально должен был сделать так, чтобы она раньше подскользнулась? Теперь у меня нету времени. Ну да, вот у нас здесь потолок капает. Я понял, блядь, я понял, понял, да понял, я, блядь. Мне нужен ключ. Ключ, киса, ключ. Бля, вазу мне не дадут взять, да, по-моему? Да, не дадут. Ой, кстати, мы с ней теперь можем поговорить, да? Наш мы успели. Что скажешь? Тоби, я слушаю эту песню. И сейчас ее БАМ! Ну давай уже бамкой. Ну вообще это, короче, надо было разливать, чтобы бамка подскользнулась, в случае чего. Мне нужен ключ открыть. Блин, ну я столько всего должен был сделать за такой короткий промежуток времени. Получается. Или я должен был здесь прибежать, чтобы до нее упала, нет? А что то я не понял. А как скрипт работает? Так, ну вот смотрите, он показывает мне куда-то налево. Но я просто предполагаю, что мне Ух нужно... Ох ты ж, блядь! Он куда-то сюда бежал. Все, часики тикают. Тики, вот. Часики тикают. Ну да, он прям туда зашел. Так, может свет выключить? Так, и что-то я пока не понимаю, что мне делать все равно. Ну, типа, я помню, что он сюда забежал, допустим. Часики тикают, понятное дело. Свет здесь не работает. Сейчас приду. Ага, ковер ко мне летит. Сейчас меня съедят, да? Ебать! Прикольно. Весь дом хочет меня убить. Весь дом! А, да, прикольно, мне нравится. Так, в принципе, что у нас есть? Мазик, который мы можем разлить заранее. И она подскользнется, но тогда почему она умирает? Ну, наверное из-за того, что с тарелкой. Так, ладно, побежали на кухню быстренько. Сейчас попробуем предотвратить ее смерть. О, новая смерть, я понял. А, кстати, а коврата тут не было. Коврата тут не было. Я думаю, что всех в семье можно спасти, если честно. То есть тут еще отец будет. А, и тут и лужи еще маленькая. Ха, прикольно. Так, ну допустим, ну вот она допустим выйдет, ну допустим попробуем вот сюда развить. Сейчас в дверь постучимся, и по... а вот и ковер кстати, он оказывается всё, наверное всю игру за мной толкался. Не знаю зачем пока свет выключать. Так, здесь я ничего взять не могу, здесь тоже, Ну тут лужа капает, она по крайней мере растет и это круто. Это необычно. То есть, со временем даже можно будет подскользнуться. Мы уже подскальзываем. Кейс, Ага, мамка не подскользнулась. Понял. Мамке пофиг. Здесь, в принципе, тоже пофиг. А что вот это за проход? А вот здесь нужен ключ, чтобы открыть. Да, это я помню. Блин, она же там подскользнется. Зараза. А я на это луже никак не поскользнусь? Жаль Так, что-то сейчас было Отец куда-то делся с фотки А, это свет выключить Часы Часы не работают Идем в туалет В туалете ничего интересного В комнате, в комнате червяк Ну допустим У тебя надо зачем-то Тебя надо тоже куда-то деть Только вот куда и зачем Я пока не понимаю может быть, на тебя на кошку кинуть? Нет. А, это... А, это выбор пред... Все, я понял. Ну, как я помню, этот призрак, это, возможно, отец. Ну, по крайней мере, предположение. Так, и куда тебе надо? Может быть, сюда? Нет, не сюда. Так, мать... Ага. Может быть сюда? Нет, не сюда. Ух ты ж твою мать! <плышит> <плышит> <плышит> um, это и был отец? В виде призрака? Типа не смывай туалет раньше времени? Блин. Смыл туалетик. А почему меня все убить хотят? Пока что не понимаю. Ну ладно, мы открыли еще одну смерть Это, в принципе, неплохо Так, как, как быть, как быть Ну, выключим, выключим здесь свет Так, для чего? Бля, может быть, кошки молоко надо разлить? А что то я не подумал ничего, ни хрена, сразу Побежали? Киса, я иду Киса, у тебя есть миска? Похуй Спит, бля. Сука. Спит, бля. О. Разбудил. Кошку разбудить смог. Беги, беги. Давай, давай, давай, давай. Надо мамку спасти, мамку спасти. Нет. Вот так. О! Блять, красавчик! Так, а как эту спасти? Там крысы вылезят, значит. И тем самым бьет нашу сестру. Давайте выключим свет. Так, ну отлично. А что я сейчас делаю? Теперь коврик-то никуда не уедет. Ну, и по крайней мере, не должен никуда уехать. Так, допустим, теперь. Да ладно, неужто она сейчас переполнится? Надеюсь, что нет. Ну, теперь смотрим, наблюдаем. Блин, ну я теперь уже понимаю, как бы по чуть-чуть, что делать. Берем это, кидаем, в ключ, берем, вставляем, и уже надо будет что-то еще делать. То есть, эта игра, по сути, должна быть всегда на движении. Но чтобы понимать, как кого спасать, почему, нужно следить за одним сначала действием, умирать от других, и потом искать противодействие одним к другим. Все просто. Ну, на словах это все просто Но сначала придется, конечно же, пожить так есть Так, она проходит спокойно, отлично Кладет нам бутеры а -а -а -а. Я сделал сэндвич Иди кушать Ну допустим. Да, Сейчас я, блядь, сяду поем А может быть, о Пойду его сестре отнесу, да? Или сестра уже с концами да, сестра с концами, я понял Часики тикают Значит, следующий кто... О, там лицо, видите, в окошке Хочешь быть О-о-о-о Сейчас, подожди, переводчик нужен Че-че-че там говоришь? О, привет, я молодой, я Оди Я был... Я бы просто Подглядывал за вами так, допустим. Э -э, я чувствую запах крови, и хотя это, возможно, что-то не так. Всегда что-то есть. Я не понимаю, что здесь происходит. Переведи, пожалуйста. И ты кажешься... А, и кажется, ты мне нравишься. Предикат. Твоя сестра... А, твой брат чист сердцем. Так... В доме есть ее, я, Блять, Блядь, перевод, конечно, вообще охуенный. Она не может бороться с богом. С боком. Ну, может быть, бог... Ты должен привести ее в порядок. Прыгай в воду, молодой человек. Чего? Беги сейчас же, дорогая Там много еще предстоит сделать В какую воду, блядь? Прыгай в воду В какую воду? В какую? Ой, она уснула А в какую воду? Подскажите мне, пожалуйста, в унитаз? Не хочу в унитаз прыгать так, но ну коврик здесь на месте. Ох ты, блядь. Горит уже. А я загореть смогу? Нет, я, наверное, не загорюсь. Так, про крысу не забываем, да? Ох ты, блядь. Горящая кошка. Я думаю, меня призрак может убить. Да, он когда проявляется. Взял, просто пополам порвал, блядь. Ага. А потом котик горящий зажигает все вокруг. Неплохо. Так, смотрите, мы запомнили, что делать хотя бы из двух предметов, да, грубо говоря. Ну, давай, давай, пожалуйста, быстрее грузись, ну, грузись, ну, давай. Ну, давай, давай, поехали. Мы сейчас прям на спринте, прям. Игрушка пока не понимаю зачем. Так, побежали, побежали, побежали, побежали. Хорош, хорош, хорош. Побежали, побежали, побежали, хорош. Дропаем. Кошка встает, блять, дошла. Сейчас, блять, тебя на морду кину. Блять, по-моему, это было не самое лучшее решение, извиняюсь. Так, мы пока дальше не пойдем. Ну кошечку убила, ладно, допустим. Потом поймем, к чему это было. Нет, вот так, да? Давай, капай Капай Отлично а Пока не понимаю, зачем молоко Если честно Может быть пожар потушить Блин, если я сейчас его разолью, то все Ну ладно, походу, разливайся Свет, ну пусть горит Пойдем сразу теперь налево Посмотрим, вылезет ли крыса она должна выскочить, по-моему, да? Да, она выскочила. Блять, я жму S, ничего не происходит. Что делать-то? Как ее отвлечь-то крысу? Хм, пока что-то я не понял. Я не понял, что я взял даже, если честно. Может быть, это для люстры что-то надо? Может быть, надо молоко сначала разлить, а потом... А, это самое. Клю. Это... Короче, что-то я пока не понял Подождите Так, ладно, действуем пока по тому же принципу Кошку я убивать не очень хочу, если честно Так Допустим Допустим А если я на рояль уроню? Опа Опа Капканчик, я смогу его взять? Отлично Блин, я могу так и мать порубить, кстати Блин, не хочу кота убивать Почему он потом в прошлый раз пошел вылезал? Ладно, пофиг Но извините, пока что действуем Исходя из быстрой ситуации, потому что у меня реально мало времени Ага Ага Мамка, я уже бегу, мамка Вообще на кота не обращать внимания Так, вот так, да, отлично Все, он там будет капать, ничего страшного Так, сюда пока брошу, а то фиг знает О, на унитаз, на унитаз можно будет бросить Так, ну крысу должно в капкан поймать Отлично И что это такое, свинг? Для чего это? пока не понимаю ага все пошел рояль убивать добей да не ломается не ломается блять блять блять пожалуйста да блять ее то за что ну ёб твою мать Патрон. Допустим, патрон. Не, прикольная игра, на самом деле. Прикольная, такая неплохая. Да, идите кушать, бла-бла-бла. Блять, да шо ж такое-то? Уже другая кошка меня пришла, убила. Из-за того, что я ту кошку убил. Ну, сука. Тут вообще никого убивать нельзя. Они тогда тебя все убьют. Зараза. <св <Turkey> <св <Had> ну ладно, еще одна попытка. Так, значит, кошку убивать нельзя. Так, значит, мы уже можем получить как минимум капкан. Спасти мать. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Э -э, ладно, пока, пока брошу вот так. И пойду сюда бросать. Ага. Капкан есть. Ну, пока что. Я его брошу сюда. Чтобы не наткнуться на него просто. Может быть, надо свет выключить? Нет, так не падает. Опа! А если без света? Мяу. Мяу. Не, на кошку я вообще не хочу бросать. А если мамки на ногу брошу? Да это это... Тихо, людей. Не, на нее так не действует. Так, здесь непонятно что. Хорошо. Да, блять. Возможно, я должен был там молоко разлить, прежде чем это делать. Попробую тогда еще другие предметы по уничтожать таким образом. Вот ковер, например. Ну ладно, пофиг на ковер Здесь могу куда-нибудь что-нибудь бросить И чтобы оно это самое Нет, хорошо, пойду унитаз ломать Ага Подожди, а что за уточка? Ну уточка хорошо, допустим как ловушка идет <реш> Пока не понимаю Да, блять А если я она скажу нет Хм Ну давай, давай, возьмем тебя Так, у нас сестра еще, кстати, жива А вот мать уже, походу, наверное, уже того самое Да, уже того самое Ну допустим Так я не понял как кота точно прогнать Эм... А где? А где? Где моя ловушка? Space to menu? а, -а, -а, -а. То есть я могу несколько предметов собирать А чего вы молчали? Че мамка вставать то будет сегодня? Не будет? А сестра... А, да, тихо, ты тихо. Ну да, тут понятно. Но кошка встала рано или поздно, мы это уже поняли. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, вот это было красиво, мне понравилось. Прикольно такая прям за столом. О -о -о. Но на этом, я думаю, мы сегодня закончим. 30 минут в принципе вполне достаточно, чтобы понять, что за игра, если все-таки захватите, чтобы дальше также пробовал пройти, тупил, -то, как говорится, и все такое там в этом роде. То подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, предлагайте игры для обзоров, также палец вверх, естественно, комментарии, всех люблю, всем пока-пока.